Так, здравствуйте, дорогие мои друзья Небольшой прямой эфир Конечно, никого не предупреждаю Может быть, вряд ли кто соберется Но всегда вот этот момент Очищения пространства для кого-то он понятен Кто-то использует какие-то свои техники Кто-то не свои Но хочется Попробовать Попробовать Сделать эту практику Опять же, все равно мне тут надо Немножко очистить Пространство своего поселка от всяких паразитарных воздействий вот уже три человека поэтому сегодня не так долго поскольку времени нету времени нету надо еще многое успеть здравствуйте друзья мои уже видите 10 человек в этот воскресный воскресный день а уже скоро темнеть будет поэтому друзья мои сегодня небольшая практика да здравствуйте из казахстана Поэтому тут вряд ли мы будем как-то особенно беседовать. Сейчас, может быть, соберется какое-то количество, чтобы мы смогли действительно почистить пространство хотя бы своего дома, собственного дома. Это очень очень важно. Потому что для... люди пытаются, знаете, чистить большие пространства, город накрывать, еще что-то, им сразу что-то хлопает, потому что в каждом месте есть, так сказать, ну, как бы хозяева этих мест. И они часто очень возражают, когда какие-то, так сказать, люди вдруг начинают там что-то вкладывать, какие-то свои намерения. Немножко это напрягает. Поэтому часто и прилетает, знаете, прилетает людям различные проблемы и по здоровью, и по жизни. Бывают там жалуются, что там начинает оборудование ломаться начинается там так сказать куда-нибудь там воду прорвало крыша протекла что-нибудь вся техника крякнула поэтому да друзья мои видите ну вы понятно сейчас вопросы там вопросы ответы пока не до вопросов ответов просто, просто подышим почувствуем потому что времечко не очень много у меня у меня сегодня как говорится, день такой, день консультации приемов. Поэтому у меня очень много людей. Сейчас у меня выдалось немножко времени. Надо еще попробовать загрузить несколько видео. Да, добрый день. Да, так. О как. Ладно, друзья мои, поэтому сегодня коротко. Значит, как, как мы чистим пространство? Чистим пространство. Наши силы, как, как человека, они, в принципе, конечно, с одной стороны велики, с другой стороны малы. Нам не, нужно, не, не нужна излишняя энергия. Мы, ее, мы должны уметь подключаться. Подключаться к изначальным силам. Силой Земли и силой космоса. То есть, ориентироваться можно, к примеру, сила Земли – это центр Земли. Сила космоса – это либо наше светило – Солнца, либо Центр галактики То есть вот два таких мерила Если вы, ну как бы, ближе Ближе вам, вот эта наша солнечная система Ориентируйтесь, вот этот вот Нисходящий поток, силу осознания Берите из, из Солнца Если вы, как говорится, ну так сказать Более политкорректный э, Душа, то Центр галактики для вас Больше там какой-то центр Вселенной Лучше, лучше этого не делать, поскольку можно... Ну, изначально вы просто намерением понимаете, откуда вы черпаете энергию. Центр Земли, центр Солнца. И просто начинаете дышать. То есть вы должны своим намерением вот эту энергию включить, сколько возможно ее через себя пропустить, то есть стать таким трансформатором, проводником этой энергии. А потом вложить намерение, какое вы хотите. То есть энергия вы подключаетесь к энергии Вселенной, а намерение – это ваше намерение. Намерение – это, конечно, более глубокая тема, и ее тяжело объяснить словами. Намерение, ну, в нашем случае, это ва ваше желание сформулированное словами либо мыслями. То есть вы ее должны транслировать, чтобы эта программа, ваше намерение давала этой энергии направление, что она должна действовать и как, как должно происходить. Поэтому просто начинаем. Внимание, дыхание только помогает, это вспомогательная вещь, дыхание, вы как бы запускаете этот процесс вдох снизу, оттуда, из центра земли, прямо делаете вдох и чувствуете вот эту энергию по ногам, животу, груди и вверх, вот прямо через голову, через родничок, она уходит туда. Не надо ее сопровождать, вы как бы ее пропустили, здесь выпустили, она сама идет туда. А на выхе нисходящий поток оттуда. Ну, значит, к примеру, из Солнца, из центра галактики вы на выдохе чувствуете. Она менее чувствительная. Восходящий поток чувствуют почти все. Нисходящий, он надо немножко к нему привыкнуть. Он прохладный такой. Опускаете, и он через все тело идет вниз. Сначала начинаете дышать через тело. Вдох и выдох. Не надо прямо, так, прямо пучить глаза. Не надо ни в коем случае напрягаться. Дыхание может быть вообще там такое. Вдох и выдох пропускаете эту энергию через себя с намерением с желанием. Для начала надо прочистить свое тело, потому что на каждом из нас накапливается огромное количество грязи, энергетической грязи, какие-то чужие эмоции. Мы всегда общаемся с людьми, даже если сидим дома, это там интернет, телевизор, все информация все равно до нас доходит, и она информация это естественно это тоже энергия, она налипает на наше тело. Бывает она положительная, бывает отрицательно. Но вот вам надо выразить намерение, когда вы дышите, вдох и выдох, смыть с себя вот эту информацию. Вот это вот чужой энергетический мусор. Какие-то вот эти, они как черные пятны, как нити. Вот это мы их не видим, но они, они часто залепляют нам наши окуляры, и мы как бы не, не осознаем. Поэтому просто вдох и выдох и намерение внутри себя. прям вот намерение, как, я не знаю, пропечатайте буквами, что там «я хочу», «я желаю». Смыть себя, всю эту энергетическую дрянь. И дышим. Вдох и выдох. И чувствуем. Прямо можете, что вы хотите смыть. К примеру, чужую зависть, злость, ревность, непонимание, какие-то боли, вот этот пессимизм. Вот это вот какую-то дрянь там, информационную, которая налипает на нас. Прямо дышим осознанно, хорошо, мощно, с намерением и с хорошим настроением. Вдох и выдох. Какие-то, знаете, чужеродные, бывают слова. Какие-то даже взгляды в транспорте, знаете, вот. Бывают такие глазливые люди, они так щелк, щелк и у вас уже там пам, воткнулся дротик вам куда-нибудь, там, это, в затылок. И нормально. Вы его не ощущаете, а он, а он травит вас. Бывает? Бывает. А потом у вас там на следующий день настроение хреновое. Или, к примеру, там проснулись, у вас там шея наперекат. Вы думаете, что там какой-то э, хандрос там, или еще какая-то фигня. А на деле причина... Изначально в энергетике, которая уже дала ну, такой эффект. Поэтому вот дышим, промываем сначала свое тело. Потому что как вы с, это, с грязной энергетикой собираетесь чистить пространство? Еще на менее вкладываете. Вот потом вы говорите, что ой, мне там прилетело. Потому что для начала себя в форму хотя бы, хотя бы формально, подышали вдох, выдох себя. Потом расширяете это пространство метр вокруг вас. Прямо вот в трубе. И дышим всем этим объемом с намерением. Пока не надо ничего закручивать. Не надо никаких вихрей крутить. Просто вот прямо дышите вот этим объемом. Всем объемом. Привыкните к этому. Чтобы это для вас было привычно. Чтобы это для вас было вообще естественно. Что вы даже не надо специально медитировать. А вы даже идете на прогулки. Раз включили вот эти потоки. Ощутили их. Прямо физически можно потрогать эти потоки. Насколько вы насколько вы работаете с энергией. Всегда работайте с энергией. Вводите его в свою жизнь, чтобы она была, была вашей. Чтобы это был устойчивый навык. Не то, что вы там от раза к разу. То ли я фантазирую, то ли я... Работайте, и не будет у вас сомнений. Потому что часто сомнения, наши же сомнения, отнимают большую часть энергии. То есть одной рукой вы делаете, вроде я там что-то делаю. А другой рукой хресть! Нет, это все не так. Все. То есть у вас идет внутренняя война. Поэтому дышим спокойно, уверенно расширили, промыли не только физическое, но и энергетическое тело. Всю ауру, тоже намерение. Потом расширяете вот, к примеру, на весь свой дом, ну, купиру, я не знаю, что, участок, вот какое-то какое пространство, которое принадлежит вам и вашей семье. И тоже осознанно промываем прямо вдох и выдох. И тоже, а здесь уже мы можем вкладывать намерения свои. Вы прямо, что вы хотите, к примеру, что здесь, на этой территории, не, не появлялись никакие паразитические никакие сущности вообще без вашего ведома они не могли здесь находиться вы ставите запрет могут они преодолеть этот запрет да запросто могут но не всегда знаете мы тоже запираем дверь в квартире тоже вроде ее можно вскрыть наверное могут менты с, с болгаркой прийти открыть бандита выбить дверь там МЧС, но все-таки большинство этих людей не ходит к вам если вы дверь откроете кто-то придет там вам может быть там плюнет или может, наоборот, доброе слово скажут, но, но мы все двери закрываем почему-то. Поэтому и тут намерение в мире энергии – это ваши вот запоры. Вы создаете эти, эти намерения и ставите. Поэтому и прочищаете. И потом вот как раз можно против паразитов. Прямо дышите и опять же насыщаете этими потоками. Пол, стены, потолок, окна, двери – вот все это пространство, вещи свои. И намерение вкладываете, что... Для вас и ваших близких вот эта территория, она благоприятна. насыщает, что вы приходите в свой дом, и вам здесь классно. Вы не чувствуете себя здесь утомленным. Вы очищаете ее, вкладываете, что это для вас благоприятно. А для любых паразитических сущностей, существ, она просто ядовита и непереносима. Чтобы они сюда, знаете, как в дымную комнату могли войти только в противогазе. Да и то. То есть вот, вот такое. Пусть это, это людей всех касается. Чтобы, к примеру, я не знаю, там пришел к вам участковый. Ну, если он нехороший человек. И он там только, только зашел, и его, как говорится, сразу либо по нос, либо вообще у него там в голове пошло. Вот. То есть никто не может прийти на вашу территорию. Это ваша территория. Вы заявили на нее права. То есть вы научились работать со своим домом. Можете уже тогда начинать работать. Не сразу накрывать там целый город. И это трясти его. А попробовали там дом свой, там, многоквартирный, какую-то улицу, квартал. Попробуйте какое-то время поработать с ним и почувствовать. Главное, чтобы ваш разум ощутил причинно-следственную связь, что вы понимаете, что вот вы что-то делаете, а что-то меняется. Даже вот вы ходите смотрите, а как-то стало легче дышаться, как-то люди стали посветлее, поприветлее. То есть, видите? Дело простое. Вот прямо. Начинаете дышать, и чувствовать, и расширяйте свое пространство. Вот, на, я не знаю, на свою деревню, на свой поселок маленький, или там, ну, большой город тяжело, там много сил. Вдох и выдох, и намерение свое, что вы, что для вас, для хороших людей в этом пространстве, не для паразитов, не для мерзавцев, вот здесь вот все положительно, здесь приятно жить, существовать. А для любых паразитов, для тех, кто питается, Человеческими вот этими эмоциями Кто вот эту дрянь распространяет Она ядовита и токсична. И чистите пространство Можно для усиления начинать заворачивать эти потоки Ну это когда уж там что-то там Дышите и начинаете там Восходящий поток вверх Нисходящий поток вниз По часовой, против часовой Прямо гоняете вверх и вниз эти мощные потоки И намерение свое Мягко, спокойно Вот простая практика очистки пространства и главное, что, во-первых, улучшается качество вашей собственной жизни. Вы не то, что там... А вы понимаете, что дома вам стало легче. Меньше стало конфликтов, к примеру, с близкими, каких-то вот недоразумений. Меньше каких-то проблем. Не то, что у вас там действительно начало крыша течь, еще что-то. Вот стало лучше у вас в доме, первое. То есть сначала вы заявляете права на свое тело, на свой дом, на свою землю. А потом уже начинаете поселок город область республика страна вот так вот тогда движение поступательное. не то что вы там как э, ну какой то сделали рывок там один день потом уп, вас хряпнули и вы упали и все еще и ваша жизнь разрушилась и, и восстанавливаете еще еще полгода то есть поступательно спокойно уверенно так а ладно душа друзья мои в общем Наверное, все, что хотел, я сказал. Давайте несколько вопросов, потому что время крайне ограничено. Меня, как говорится, ждут, ждут люди. Так, Мистик, куда уходит душа, если человека расстреляли, повесили, зарезали, утопили? Как и куда? Ну, в самые разные места. В самые разные места. Это зависит от души человека. То есть насильственная смерть, конечно, плохо, но это не значит, что человек прям в нижние миры падает. Это вещь кармическая. Вот такая нужно работать с энергией и знаете вот даже действительно готовиться к смерти и понимать что в этом что происходит когда вы умираете это потому что бывает что люди неосознанные вот в этот момент попадают под влияние различных сущностей бесов и ну, попадают в переплет так друзья мои да да, давайте. Сегодня коротко такой небольшой стримчик я э, сделал специально, чтобы вот технику очистки как-то до вас донести ну, в такой <непринужденной>, непринужденной атмосфере. Потому что у меня здесь, ну вот э, почему-то интернет стрим идет, а вот загрузка видео занимает там по, по 3-6 по часов. Чтобы загрузить видео, мне надо э, у, уезжать. Так, что делать при астме? Ну, при астме – дыхательные упражнения, йоговские упражнения, задержка дыхания. То есть, нужно, возможно, возможно стоит ошейник, возможно, стоят какие-то энергетические вещи в легких, в бронхах, в горле. Понимаете, вот это вот астма – это, ну, я имею в виду энергетические вещи. Понятное дело, что если вы болеете, там… Какие-то медикаменты, там брызгалки, которые применяете, применяйте. Но чтобы избавиться от нее, надо работать с энергией. Естественно, снять с себя вот эти подключки, потому что, возможно, какие-то прямо сущности, вот эту вот энергию страдания у вас и пьют, что вы каждый раз там начинаете нервничать, а это вызывается подчас э, какими-то э, э, сущностями, существами. Так. Mm. Так практики мантр хорошо притягивает животных но ну, это так здравствуйте практики от гончара нужно более сильные ну я практики от гончара выставляю поэтому друзья мои вот он самых их комментирует сам делает поэтому в чем-то я здесь хорошие замечательно надо надо работать пробуйте на своем опыте у вас получается значит хорошо так, Светлана, респект вам огромный за помощь котам и собакам. Ну и, и птичкам тоже, потому что птички, знаете, тоже сейчас холодно. И кормушку вообще сметают. Да вот буквально с утра насыпешь, уже там через пару часов, и кого только там не увидишь. Там и сойки, и там вот у кормушки зимой можно увидеть такое количество птиц, что так вот думаешь где же они а вот кормушки прилетают все знаете где корм там и птицы и у меня даже ну я вот все никак не нету времени у меня даже в прошлом году я э, как бы такую фотоловушку купил такой аппарат чтобы ну как бы такую вот птиц посмотреть какие птицы прилетают может быть их там в лицо узнавать э, но что-то вот никак я с этим с этим не займусь все очень много дел так э... Стало замечать, медитация голову распирает и побаливает. Значит, есть какие-то блоки. Вот какие-то блоки. Поэтому как бы что-то, может быть, какая-то, знаете, шапочка. Или какие-то вот э, есть. И надо их посмотреть и попробовать убрать. Потому что... Пым -пым. А, и начинаются болезненные вещи. Поэтому поработайте. Так, привет из четы, шаману. Привет, да, друзья мои. Э, шаманом. Да, простуда, практику очищения почувствовала. Ага. Ну, вот видите, э -э ну при болезнях, я же вам э -э говорил, очень хорошо при болезнях, и, и не только при болезнях, а при гневе. То есть всегда стремимся вверх. Всегда мы стремимся, как говорится, к небу, верхней чакры, все, кто внизу там, это все там, как говорится, э все, все, все не чисто. Нет, друзья мои, вот практика работы... С черным солнцем и с коричневым солнцем. То есть метр под вашими ногами как раз практика, когда болезнетворные явления какие-то в вашем теле. Вы прям осознанно, намерением своим дыханием собираете вот эти вот э -э, вибрации, эманации коричневые. Вот этих бактерий, вирусов, грибков, вот этих клеток собираете. Можно целиком сделать, как бы вихрем делаете так вдоль тела, прям вот как бы огибая себя с намерением собрать вот эти вот вибрации, манации, прямо и вниз ни, ниже ваших стоп прямо и, и они туда и очень часто знаете когда только начинается болезнь можно вот так вот крутить, к примеру, если какой-то вот к примеру горло или или нос там вы чувствуете начинается что-то такое вы прямо осознанно садитесь и прямо собирая вот здесь вот это ваше осознание опять же работает с намерением и мягко на выдохе отправляете вниз в это коричневое солнце. То есть вы не враждуете, вы как бы замеряетесь с этими. Ну, может быть, конечно, медицинские методы тоже неплохо. Не только там энергетические. Но энергетика, если вы заболеете, то ваша болезнь пройдет очень ну, очень мягко и быстро. Точно так же, к примеру, сейчас у нас проблемы всегда вот это воспаление легких. Там легкие, что там, чем мы там. Кроме всяких там замечательных трав там. Какие лекарства вот осознанно дышим не надо прямо сильно хотя бы так чуть-чуть если у вас там к примеру болит что-то прямо намерение дыхание и, и воля ваша работает и работает исключительно хорошо так слушал на канале Марин малина ну и тетку вроде правильно все говорила но когда сказала, что люди вместо собственного развития ходят и кормят животных Видите ли, им жалко Ну да, друзья мои, бывает такой, знаете, путь Что там, типа, мы люди, мы идем вверх, а все остальное грязь Сразу, ну это, это много таких людей Что вот да, там, а кто кормит животных, это тоже там Пусть они будут там, тоже такие там, жалостливые Развивать себя надо Знаете, это тоже практика Ну вот на самом деле это тоже практика Это развивает вот человеческую чакру, на самом деле вот мы там чакры, там дышание, еще что-то такое. Ну вот развивает человеческую чакру вот эта вот практика. Вот именно зеленое солнце. Зеленое, это вот по, по, ну, как бы, грудной отдел позвоночника между лопатками внизу. Зеленый шарик, сердечная чакра, так называемая анахата. И 12 лучиков. жизнь справа, шесть слева, И делая... Сочувствуя, делая кому-то вот бескорыстно что-то, вы развиваете эту, эту чакру. Даже если вы не, не, не занимаетесь энергетикой, вы развиваете вот свою, свою энергию. Это э, как для них, так и для вас. Вы исправляете свою карму. Вы, то есть Плюсов, на самом деле, вам кажется, что вы делаете благодеяние кому-то, плюсов больше для вас. А вот эти умные тетки, таких теток я перевидал. И знаете, я их перевидал вот тама. Вот тама, когда они там как говорится, внизу, думают, а мы всю жизнь развивались, мы всю жизнь там, а никуда мы не прыгнули. Много умных слов, а... все ничего. Вот, поверьте, вот практика, реальные показатели – это практика. Не умные слова, не какие-то там... Можно таких вот книжки написать, и я не знаю, там, что, что с ними, в башку себе их вложить, если они там поместятся. Но, а на деле ничего не будет. Таких вот, как говорится, профессоров... Уж я переведал. Поэтому. Я... Нет, это один из путей. То есть пока вот человек не поймет, пока он в ват не отпустится. Уже вот с этой формулировкой. Не потому, что он себя я развивал. А на всех остальных типа я клал, как говорится. И поплевывал еще там, растирал. Говорит, что все вы дураки, а я умный. Нет. Так. Да, друзья мои. Что-то у вас собралось 700 человек. Я собирался вообще коротко сделать. Извините мысли вместе как удалить чужие мысли оператора в последнее время четко осознаю что мысли мои меня переводят на другую линию мышления ну поэтому значит у вас есть подключение то есть надо сканировать свое тело в частности мысли это центр разума так называемая аджна чакра это большое темно-синее солнце внутри головы почувствовали посмотрели оценили визуализировали представили вообразили как вам угодно Почувствовали, ага, какое оно? Может быть, оно вообще закрыто. Может быть, на нем какие-то линии, пятна, полосы. Может быть, оно там бесцветное, к примеру, есть обесцвеченные полосы. Значит, есть подключение внутри. То есть, от вас откачивают эту энергию. Есть паразитарный программ, какая-нибудь сетка на затылке лежит, еще что-нибудь. То есть, в, в, в мозгу может быть такого наверчено. И вызвать, и отдать. Все чужеродное. Потом продышать и закодировать. Своим намерением сказать, прям мысленно, вот именно намерением Учитесь работать намерением Что я хочу, чтобы это вот мое солнце разума Работало, светило максимально эффективно и сильно На 100% мощности и силы И чтобы никакие паразитические силы и сущности Не могли питаться этой моей энергией разума Чтобы она для них была крайне ядовитой и токсичной Вот, закодировали его Подействуют. Ну, кто-то кто хитрый может еще. Но, во всяком случае, не так им будет просто. То есть, если раньше у вас там открытые двери, заходи, и, как говорится, в вашем разуме, хочешь, как говорится, наложить что-нибудь там, нечастот какую-нибудь, хочешь, забери все, что угодно. А тут вы заявляете права на, на свою энергетику, на свой разум, на свое здоровье, на свою удачу. Вот вы начинаете работать с этим сразу это получится, возможно, не сразу. Но во всяком случае, мы и ходить научились не сразу, и говорить не сразу. То есть это работа, которая вот именно такая работа с энергией. Так. Вихря ведь не должны соприкасаться, иначе эффект аннулируется. Нет, друзья мои. Дело в том, что это ошибка, потому что это энергии разных вибраций. И они не это, не оно, они бывают, может перемешиваться. Вот человек, а он состоит из этих. Из этой энергетики, из энергетики, так сказать, нисходящего, из энергетики Вселенной, энергетики Земли. Вот. И наши чакры, вот почему это разные цвета, это разные вибрации, они состоят. То есть здесь больше верхних вибраций, внизу больше нижних вибраций. Но это не значит, что они плохи. Они просто должны быть в своих местах. И энергия, она проходит, она меняется. То есть меняет свои вибрации вверх и вниз. То есть, в принципе, дыхание только помогает вам. Можно вообще эти два потока одновременно делать. Одновременно они будут как бы не соприкасаться, если они идут для очистки. Они не мешают друг другу, они не аннулируют, они дополняют и усиливают друг друга. Так, уважаемый мистик, скажите, пожалуйста, что случилось с Юрием Плавским? К сожалению, я не знаю этого человека. Нет времени у меня там за новостями следить, поэтому не знаю. Так, друзья мои, на сегодня мы, наверное, сейчас время, не успею загрузить видео, а у меня уже в 4 часа, как говорится, изгоняю бесов. Поэтому дело, дело это непростое Надо многое все успеть Времени, к сожалению, мало Спасибо, что поучаствовали Видите, я так сегодня коротко Без, без каких-то раз, раз этих Ради того, чтобы рассказать вот как, как чистить пространство Прежде всего свое Запомните, прежде всего свое свое тело Станьте хозяином своего физического тела Своего энергетического тела Вот это вот это вот первое. Вы становитесь хозяином, потом уже все. Ваша семья, ваш дом, ваш поселок, ваша страна. Вот оттуда, от малого к большому идите. Не надо сразу бахать на много. Сначала поработайте с собой, потому что у многих действительно и программы эти, и подключки, и там вплоть до каких-то подселенцев всякой, всякой нечисти. Очистите свое пространство, сделайте его мощным и сильным. И вот тогда у вас и здоровье будет, и силы. И никто вас, никакие бесы не смогут испугать. Все, друзья мои, пока.